Доброго времени суток, мои дорогие друзья. Меня зовут Дэн, так и на Games. Мы продолжаем с вами, продолжаем с вами. Привет, сосед. У нас, короче, новый дом, новая подруга, и мы пытаемся здесь собрать вот эти вот штучки. А за что? Тихо. Мне не показалось? Или у нее что-то за спиной было? Спиздил! Это какой ключ? С сердечком А где у нас неоткрытые замки остались? А где у нас неоткрытые замки остались? Наверху мы открыли? Наверху открыли? Наверху открыли. М -м -м. Ну, тогда получается на холодильнике. А как зовут котика? Ну, давай. Да, работает. Так, ну здесь только рыба для кота, я так понимаю. Блять, блядь, вот это я на... Ой, блядь, ты что? А, вот и кнопочка, он с ней игрался. Отлично. Но здесь у нас вообще никаких проблем не было пока что. Мастер, Стерез, отстань. Я тебе кассовый аппарат починил. Фига она прокачанная просто, мощная такая. Один, пять, семь, шесть. Опа. Ключ, это ключ от музея, ой бля, это ключ от музея, а что за, что за фрезы, что с игрой, ну а как от музея, от сумеум, ключ от сумеум, музеум, сумеум, пофигу, А, стоп, это не фрезы, это видимо загрузилась локация, ладно, вот они, здравствуйте, там кто есть, ты что там делаешь, сука? Что он делает в этом доме? Так, синий ключ нужен. Ебаный в рот! А как он мне мешает? Так, я думаю, должно быть много других входов. Ну, либо, по крайней мере, нам нужно будет их сделать. Блять, а дом не маленький. Я вспоминаю, как я путешествовал в первой части вчера. И сегодня, я думаю, мы будем допроходить. Так это ж можно вообще рехнуться просто. Так и этот дом не меньше. Я уже вижу паутинку, которую можно будет обрезать вон в той комнате. Так, ну нам только сюда. Так он мне мешает. О, -о, -о блядь! Он прям за мной, да? Надо смотреться, пока есть возможность. Здесь можно ломом поработать. Тут можно ломом поработать. Там закрыто. Тут какие-то свои приколюхи. Тут тоже закрыто. Тут тоже закрыто. Но у меня есть лопата. А раз у меня есть лопата, значит я могу что-то выкопать. Могилу этому ублюдку, блядь. О! Хорошо. Что мы можем выкопать на участке. Лопата у нас есть. Нету лопаты. А где она делась? А куда лопата делась? Подожди, ну-ка, подожди. А где лопата? Ой, бля дурила а куда лопата исчезла Так ладно я думаю что-то здесь должно быть что-то здесь должно быть вот у меня только один Все, мы наверху. У меня есть лом. И я могу. Что это? Это нам не надо. Стоп, карта какая-то. А, через какой-то забор что-то там обходишь. Короче, запомним, что здесь такая вещь лежит возможно, она пригодится Опа, он идет наверх Тихо Опа Опа, а это уже интересно Так, там окно заколочено него пока никак но вот в это вполне себе тихо главное лом не потерять Ладно давай сюда спустимся пока у нас других вариантов нету или я хуйню сделал да А, ножницы нужны Так, я так понимаю, сейчас нужно собрать все дома Правильно? Все дома Так, ножницы нам эти не нужны Мы не будем бить стекла Так, у нас есть уже желтый дом Это, я так понимаю, три основных дома В которых будет что-то происходить Вот это вот решетка У этого дома была решетка И мы там видели на карте кое-что Пойдем-ка, здесь. Опа, это работает. Так, надо найти детальки еще дополнительно. Опа, какой гараж. Ага, ключ. Гаечный ключ. Машина не изменилась. Ну как, только детализирование стало. Короче, он здесь спрятался. Так. Нужно будет что-то, чем можно будет открыть машину. Ну это скорее всего ключ нужен. Что это? А что это такое? Это как, похоже на какую-то деталь от, от автомобиля. Очень похоже. Ручка дверная. Супер Супер Блять, зачем мне голова кабана? А ничего, что открывает Капот нету? Блять, выпустите меня Так, ну ничего, что открывает капот нету Значит и голова кабана где-то пригодится Так, предлагаю взять лом Снять вот это И открыть окно, чтобы мы могли теперь забираться в дом попроще Теперь все гораздо проще Так, нужен будет гаечный ключ Пока я ничего не вижу здесь Это просто проход за домом. Просто про. баный в рот, блядь! Вот это встреча, нахуй. Да все, все, все, не пизди на меня. Теперь мы спокойно, спокойно, спокойно у нас есть окошечко открытое. Вот он, он гараж. Опа. И мы внутри. А, она теперь, она закрывается. Но после каждого раза надо будет открывать. Вот меня интересует... А, стоп, нет, сюда нужно будет что-то поставить. То есть, не открыть. А нельзя голову кабана поставить? Хорошо, нужно будет найти комнату, где будет находиться голова кабана. Здесь нужен ключ. Нашел нычку Так, и тут стекло Там еще один лом А, понятно. Все. Теперь все становится на свои места. Что мы делаем? Что мы открываем? Надо мне найти еще один дом. И детальку. Где она может быть? Тут куча ключей. Так, вижу, где можно доску применить. Блять, словил меня. Так, теперь мы можем... Спокойно. Туда забраться. Почему? Мне кажется, что мы играем за паренька из первой части. Ох, хо хо хо хо Ну что? Наебали? Соседушку. Все, уходи отсюда Но он не должен здесь ходить, правильно? Так Добрались до какой-то новой маленькой мини-локации Наверх Что у нас здесь есть? А, стоп, еще один этаж Я слышу Я слышу ребенка. Так, что-то еще есть с этой стороны. Надо все осматривать. Но нам нужно очень много ключей. Очень много ключей. Бля, ну когда, когда, когда, порабка... Фу, блядь, когда, когда, когда, когда, по Этим хреновином голова кружится Я хочу сказать, что не херовенько он тут забрался Так Сюда нужно будет что-то Что-то прикрепить Там, кстати, окно Можно через дымоход к нему попасть Там вон дом Красный свет какой-то страшный в нем Пошли Так мы слышали как кто то плакал Еще вон там Ой бляха Ага Тут ничего да Понял А, и тут получается тоже Вон, блядь, в цепях кто-то там сидит Так, ну мне наверху получается делать нечего Сверху получается делать нечего Хорошо Ну как хорошо, плохо, конечно Я-то рассчитывал на другой исход Получается мы пока Будем... Блядь, что ты здесь делаешь? Давай уходи, сколько можно там стоять? Он прикалывается? Смотри, эта комната с мне И скорее всего, вот сюда вот нужно голову кабана поставить. А вон там голова медведя. А где голова кабана? Блять, он вернул ее на место? Значит, мне нужно... Я понял. Вот, смотри. Наругал девочку. И люк. Открывается То есть под потолком Вот Нужен будет ключ Ага Ага Блять Испугал Вы напугали деда Так, мне нужна голова кабана О! <свист> так, я хочу успеть поставить голову кабана. Отлично. А -а -а -а! И текаем. Че, уходи уходи противный так мы теперь можем спокойно побродить немножко по второму этажу самое печальное что я не знаю где хотя бы хоть один ключ ну голову голову кабана мы нашли Ага, голова рыбы и голова медведя еще а может там где он сидит что-то есть Да, не, вроде ничего нету. Ах ты... Ах ты, письюн! Письюн! Хорошо. Будем думать дальше. Бля, да, отстань, дядь. но там уже окно автоматом можно будет открыть. В эти комнаты просто так не попадешь. Так можно вполне себе. Вот сюда нужно что-то будет воорудить, но пока что, пока что тихо, пусто, ничего нету. Где найти, как найти, что найти? Возможно, что-то я упустил, например, в той же самой машине. Главное на все наводиться, потому что, это игра такое дело на внимательность. Так, но он голову нет, назад не положил Это игра на внимательность Причем исследовать нужно каждую щель Но я не уверен, что я где-то что-то мог забыть Здесь у него ничего такого нет. А где он? А! Все, все, все, я со своим ломом ушел. Бля, ну все подходы в дом. тихо может не заметит меньше бегать не будет походу заметил походу заметил так я что-то упускаю я что-то упускаю Все пропал! А, все пропал. Ходи. Ладно, короче, загадки. Просто ультра максимального уровня сложности. Ничего, ну, будем думать. Короче, я побегал, побегал, попрыгал. Я смог забраться вот в эту комнату. Короче, она снаружи тут через маленькую щель, короче, просто все очень просто. Сбиваешь себе. Э, сбиваешь. Ломом доску. Здесь паутинкой. Забираешь лампу, ставишь лампу и попадаешь в это помещение. И как бы вот оно, вот, как бы вот оно. Здравствуйте. Как бы вот так вот, да-да. Опа, ключ с сердечком. Ключ с сердечком. Хорошо. Ключ с сердечком. Неужели здесь больше ничего нету? Что-то, я думаю, еще есть. Не, не может быть, что вот так вот все просто оставили. Вот так вот оставили. Нет. Что-то еще, в принципе, должно быть. Но вот что? Ну, это вот, а я так понимаю, один из способов попасть в эту комнату. Так, пока туда вход закрыт. Папа, папа, папа, папа, все, бой, все, бой, все, бой, все, бой, если что мы спрыгнем. Так, вон там. Здесь не такой замок, вон сердечко. Вот и сердечко. Все. Так. Ага, нужна будет гиря. Так, что-то это какое-то... Текло мне не нравится. Сосед и сын, help me. Какого хрена Все получается То есть мы в сумме он больше не можем попасть Моя летающая камера. А все свои остальные вещи я побросал возле ее домика. Вот только неизвестно мне, он работает до сих пор или нет. Вот они здесь. Забирай. А, он работает. Смотри-ка. Но мне не сюда. Мы возвращаемся в Сумеум Сначала Так А Сумеум закрыт Я понял Короче все будет С этим домом видимо связано Значит сейчас мы идем В тот дом где был охотник Наша DLC походу заработала Но предлагаю вначале заглянуть в тот дом, потому что там было воспоминание какое-то. А любое воспоминание, оно неспроста появляется. Правильно? Правильно. Да, вон там движение началось. Ну, все, капец, сейчас начнется. Сейчас начнется. хотят Даню взять, а Даня их сам возьмет. Ну тут у нас ничего Зато этот дом у нас открылся Сосед охотник с ружьем О да детка О! Хуя себе Так, подожди Тут уже надо будет мозговать Как думать, как делать, что делать Зачем делать, почему Бля, ну он в каком-то сарае просто живет А не доме На отшибе просто Так, доски Вижу лом. Думаю, здесь можно будет найти те части, которые.. Ох ты, сука, стрелок Так, я так понимаю, тут надо будет собрать карту Блять, с клопушкой со своей Это он не вовремя, конечно, зашел к нам Давай быстрее сюда Уточка Так, в унитазе ничего, ничего нету Нету, нету, нету На лестницу тоже незачем идти Вон в микроволновке часть лежит. Бля, куда я лом бросил? А вот. Он. В микроволновке лежит кусок. Блять. Так, лом остался, птичка тоже осталась, он не забирает вещи у нас, это мне не может не меня не радовать. Но прикольно Пока что очень даже прикольно У нас еще что-то здесь Как типа летняя какая-то кухня Голова медведя мне нужна Так и это видимо мне тоже надо Так, ну это... А, это как цокольный этаж. Сюда ключ нам надо. Хорошо. Ножницы, ножницы есть. Съебался. Хорошо. Уходим, уходим, Пока мы его отвлекли, смотрим, что здесь А, не попал, блядь, с лопушкой своей Дуримар старый Так, и на крышу надо забраться а На крышу мы можем забраться вот здесь, в принципе Так Хорошо Лопата Тихо, бля Я застрял, походу Ага Я так не залезу А как мне туда протиснуться? В таком случае Ага Все Хорошо Хорошо Вот так вот Лопата Теперь у меня есть лопата Я могу выкопать могилу этому ебану Но А где копать соответственно И что копать Вот это уже вопрос Лопата у нас есть Осталось искать место для раскопок М -м -м. Найдем место и, я думаю ну, Пока не вижу ничего Бля Хорошо, предметы сохраняются И я доволен я взял рычаг И нашел лопату А никакой взаимосвязи Вот с этим амбаром у меня нет? Ну это амбар вот этого, по-моему Либо нет А, стоять Я мог бы попасть в окно на третьем этаже Почему я этого не сделал? Это какой-то отдельный этаж Давай отвлечем его Пошли Там птички какие-то летают Пойдем, пойдем, пойдем, пойдем Вот сюда, вот сюда, вот сюда Вот Опа Голова свиньи Что-то произошло что-то произошло. Что-то произошло. А этого нету на планах в доме или есть? Опа. В зубах у медведя есть карта. В зубах у медведя есть карта. сок есть так головы свиньи да понажимать сливался карта была на третьем на втором этаже на втором этаже Вот так, походу. Ну, очень похоже на правду. Пока что. Так, вон еще одна голова смеи. Как мне ее нажать? А, не там залез. Стоп, я вижу. Я ж могу и тут, в принципе, запрыгнуть Опа Тихо Пока он меня не видит И сколько таких голов, интересно Всего Вот это вопрос Давай уходи быстрее Так Хорошо Пока хорошо Здесь рога не хватает ну, Никакого взаимодействия нету. Не понял сейчас прикола А как он голову свиньи закрыл Или за определенный промежуток времени нужно их активировать все. Эта голова активна? Активно горит зеленым. Здесь голов больше не было? Ну все Это последнее В пизду дед Ну все три головы свиньи опущены Но видимо где-то еще одна Которую я упускаю И она скорее всего в подвале Да? Да Давайте раз И погнали снизу вверх Что за хуйня? Блять, словил меня. Ой, кукарач, ебаный. Начнем с подвала. Он уже спустился сюда, походу. Там глаза горят. А, открылась микроволновка. О, -о, О, нет, нет, нет, нет, нет, дедуган, стой! Все, я понял, что это был зазвон, это был звон типа звук срабо сработавшей микроволновки. Так, хорошо, это у нас скорее всего тут. Ну, Ноль, так еще получается два кусочка надо найти. Ладно, где их искать? Но первое, нужен ключ Нужно найти ключ Ключ, ключ, ключ, ключ, ключ Где может быть ключ? В холодильнике? РБФК Тихо Ну он где-то рядышком, там шкрябается Ты достал Ладно У меня есть лопата Которой надо что-то выкопать Скорее всего это на улице Только где? Где копать? Внимание, вопрос Определенно должен быть Какой-то небольшой участок на котором я могу... Так, туда нельзя. Все, граница карты. Может в каком-нибудь пне что-то спрятано. Теплица может. В теплицу не залезть. Может с помощью лома? Против лома нет приема. Нет, ладно Но где-то же что-то закопано Зачем мне еще лопата О Ебать а, У меня четыре цифры Разных цветов Синий, фиолетовый, белый, красный, зеленый Синий, фиолетовый, белый, красный, зеленый Ну пошли Где они могут быть? Так, телек отказывается работать Синий-фиолетовый, белый-красный-зеленый Я могу вот здесь вот просто по этажам путешествовать Хочу Синий-фиолетовый, белый-красный-зеленый Синий это птичка, но не, это не то А -а -а. 016 Короче соберу карту получу цвета 016 Мы не знаем только зеленый и синий 016 Смотри Это 0 0 Это один, Это 6 Сейчас отгадаем Не, не, блядь На каждую цифру надо водить Надо еще кусок карты найти Вот здесь нужен ключ Я не знаю, где его взять Мы же вроде все осмотрели, правильно? А, подожди А, блять, больно Дебил, а, больной Сука Как он спускается в подвал? А, вон там дверь мне нужно найти еще кусок карты И он будет в доме Только где? Смотри, лампа светит Нет, она светит сюда